Привет, Митяй! Как жизнь молодая? Да никак. Заявок нет, а если есть, то копеечные. 10% процентов за каждую отдай. Три приложения на телефоне, а денег нет. Пашешь, пашешь, а просвета нет. А ты как... А я установил приложение «Таксфон» и теперь у меня 200 постоянных клиентов, куча заявок и никому комиссию не плачу. Как это? В «Таксфоне» можно сформировать свою собственную пассажирскую сеть. Везу пассажира, рассказываю ему о приложении, он устанавливает по моему коду активации и все его заявки уходят ко мне. Все, кому рассказал, стали твоими пассажирами? Те, кто установил. А если я занят, то другие водители получают мои заявки. Приложение «Удобное» — цену сам пассажир назначает. Машины видно в режиме реального времени. С любым водителем можно связаться, просто нажав на иконку машины. Маршрут рисует, в общем, все путем. А если цену маленькую назначат? Через минуту TaxFone предложит поднять цену, как аукционом в реальном времени. Да и сам я могу позвонить пассажиру и поторговаться. А если пассажир не знает цену? В приложении есть таксометр, еду по нему. И много пассажиров можно за месяц наработать? Я вожу в среднем 30 клиентов в смену, двое-трое в день устанавливают. Я свою сеть за пару месяцев сформировал. А пассажиру какой интерес? Пассажир может ездить бесплатно! Как так? Да просто! Показал другу, тот установил, а он получил за это 10 рублей! Если 10 десятерым, 100 рублей получил! Круто! Как мне его установить? Лови ссылку! Тебе первый месяц будет в два раза дешевле! Всего лишь 300 рублей? Ага! Или 100 рублей за 10 дней! Установил! Удобное! Таксфон! Создано водителями для водителей! Привет!